Привет, аудитория! В эту субботу у нас пройдет номерной турнир «Беллатор» 282. Хочу рассмотреть прилимный бой в средневесовой категории между Анатолием Токовым и Мухаммадом Абдуллахом. А, не знаю, почему Токова поставили в прилимные бои, хоть в этом, можно сказать, топовый боец средневесовой. Ну, есть как есть, так есть. Вот. Анатолий Токов, это 32-летний боец из России. Провел он в профессионалах 33 боя, в 30 из которых одержал победы. Ну, достаточно серьезный рекорд. Пришел в Белатер, будучи чемпионом такой организации, как ICB, в средней весовой категории. Ну, то ли выходит из армейского рукопашного боя и боевого самба является он одноклубником Федора Емельяненко, с которым провел не один тренировочный лагерь. Ну и перенял а, немало опыта это универсальный разносторонний боец, имеет хорошую ударную технику где вполне может нокаутировать оппонента, а, так как обладает тяжелым панчем, также может похвастаться хорошей борьбой партером, где способен перевести, удерживать, изматывать соперника, и так вполне может туда срочить оппонента. Ну, конечно, высокоуровневые бойцы в этом аспекте все-таки могут доставить Анатолию проблемы, но, тем не менее, он тоже хорош. Своим по сторонам списке имеет победы над такими именитыми соперниками, как Магомед Исмаилов, Александр Шлеменко, Альберт Дураев. В крайнем бою после длительного простоя два года в близком бою победил проспекта из Таджикистана Шрафа, Давлаб Муродова ну, Его соперник Мухаммад Абдуллах 36-летний 36 боец из США Провел в профессионалах 11 боев Что очень мало для такого возраста И только в 6 из них одержал победы ну, Является он с одной стороны Разносторонним бойцом Есть у него неплохие навыки как в ударной технике Так и в борьбе он практически, практически все свои победы добыл на решением судей, ну а 4 из 5 поражений пришлись на сабмишины. Ну, я думаю, тут вывод напрашивается сам за себя. Все-таки оппозиция у а, американца была не особо хорошая, да, он был в чем-то лучше их выигрывал в чем-то хуже Ну, в частности, в партере Проигрывал с сабмишином Ну, только в хорошей борьбе и в партере и вполне ему, я думаю, хватит навыков И опыта, чтобы перевести Вероятнее всего, засабмитить Мухаммаду, которого партер Далеко не лучшая страна Это, ну, Понятно. Когда букмейкер выкатит расширенные кэф, на бой, буду думать на что поставить вероятнее всего на сабмишин от Токова. Ну, это же мое видение боя. Вы же подписывайтесь на телеграм-канал. Ссылка находится в первом закрепленном комментарии под видео. Там я выложу в пятницу ставку на этот бой. И возможно на другие бои билатера, если они будут мне интересны для просмотра в первую очередь. Подписывайтесь, чтобы не пропустить пост. Также подписывайтесь на YouTube канал. Стараюсь сделать для вас адекватную аналитику отбирать интересные коэффициенты, как всегда. Все, ставьте лайки, пишите, может, свои свое мнение по этому бою, интересно будет почитать. Все, давайте, до следующего видео, пока.